Эту печку перетопили за десять 10. 10 лет, да, всего? Да, ну, я, может, купить, скорее купить. всего, может, побольше немного может, ну, побольше. Думаю, лет пятнадцать-то точно угу. деньки, ну, деньки, уже сколько? Лет семь-то было, когда мы сюда ездили Вот это вообще опасная ситуация ну, Это даже не копоть, это, это, это, это нагрев дерева да и yeah, ну, либо ну, надо просто таки можно по-другому переложить. Да, Печку по-другому переложить лучше на плашку. Вот это дерево убрать. Меньше ее делать смысла нет на такое помещение. Uh -huh. вот. И тут-то я еще мог просто перебрать передок. Uh -huh. Как-то. Да? А вот то, что вот с той стороны было, ну все. Печь одноконтурная, выложена на ребро, это все. меньше, Здесь, все, здесь, здесь. Да. На